Всем привет, друзья, как вы знаете, основа у меня на сервере Браво, но на альфа создан персонаж, где с одной коробки, казалось бы, выпало UMP. изначально провальная, блин, выбить донат с одной коробки, это нереально. Или нет? Как это было, можете посмотреть отдельно по подсказочке справа, и вы все правильно поняли. Сегодня речь пойдет о моем персонаже на сервере Альфа. Да, это тот же аккаунт, просто боец, созданный на Альфа. И вы знаете, как раз его я прокачивал очень долго, неохотно, без каких-либо вип и прочего. Я просто иногда заходил на него, играл, и теперь он уже ромбас, готовый к настоящей игре на ветерана. Сейчас покажу, почему это Берета абсолютно всегда, которую я перевел еще 4 месяца назад, до старта дополнения киви. И до сих пор на этом ромбасе только два доната, это Берета и UMP, я тут уже переводил. Перчатки, киви и шлем, и желе турнир не пришлось докупить, потому что на рэм эти хотелось, а питон мне пока что недоступен я его еще просто не открыл. И кстати вы заметили сколько варбаксов на ромбике, который прокачивался без випускорителей? Откуда мать его 247 тысяч? Вспомните тот самый турнир, когда можно было ставить свои варбаксы на какую-то команду и выигрывать, поднимать их, тогда я вывел 201 тысячу прямо на сервер альфа. <смех> Раунд начался. А двое с, с бомбой. Они пытались меня запугать, но на первую тысячу корона я покупаю запрещенное оружие, настолько мощное, насколько это возможно, теперь уже никакие титаны их не спасут. Врубил. <laughs> А если ты досмотрел до этого момента, вероятно, это видео тебе чем-то понравилось, поэтому лайк ставить не забывай, подписывайся на канал и, конечно, переходи на следующее видео, вот оно справа только что появилось, но слева победитель прошлого конкурса пиши в личку ВКонтакте с обязательной ссылочкой на свой канал. Пока!